Алло. Здорово. Здорово. Это кто? Номер не усилил. Жора, реально картина была о том, что у меня подбежал хруст от гриво прилет. Я сонный, блядь, без дублей нахуй побежал в подвал. Потом вышел в офис, я поступил фонариком. Смотрю, потолок целый. Потом что в окно пролетело. А он бля, весь там кишки ну, блядь, фарш лежит. Все, вот что я видел. Да никто не, не душил, них когда тело носили, понял. Оно, блядь, ну, паровало, свежее было. Там экспертизу можно сделать. Никто, у нас там было всего, блядь, 4 человека с ним вместе. Потому что он блядь, под царями был. Возьмите кровь на анализы. Мы когда спать ложились, он мне предлагал сгущение. Да я даже не говорю, я таких не увлекаю. Максимум, что я могу, это пасинки. Но у нас граната у всех французских есть. И там блядь, стояла, ну, понял, как типа, самина. я там полочка. Там эта, заушенка стояла, граната. Она стоит. Он мне все говорил, когда мы ходили с ним, падали на бассейн, давай друг друга ну не поломаем, а ты будем лежать отдыхать. Я втану его нахуй. Так что такая вот хуйня. Я приехал вот вообще левым чайником. и Этот Михалыч приехал, с бухими. И Михалыч объясняет, что он стоит, без ну. Хуй, что докажет. Он бухим, стоит и бухи слушает. Чтобы это же втому въебал не получить. Все, ладно, давай.